Привет всем! Сегодня я решила вам рассказать, как поживает бродячий кот. Просыпается бродячий кот, и все коты уже, как обычно, ему принесли еду вкусную, рыбку его любимую, и кушает бродячий кот. И спрашивает, как прошло время, пока я спал, что произошло нового? Ну и коты говорят, ну знаете что ничего нового особо не произошло вот король пошел спать но ну, это правильно в три часа ночи королям надо спать а еще что-нибудь произошло Ну мы его чай допили это же не запрещено не запрещено молодцы а я ему еще подножку подставил молодец больше никаких новостей нету нету король Ваш день начался, а у короля закончился, как обычно все. Да, спасибо. Вкусную рыбку приготовили. Мы старались. Вот так проходят практически каждый день бродячего кота. Спасибо, до... э, удачи.